Здравствуйте, уважаемые! Что ж, давненько не виделись, и теперь самое время нам что-нибудь приготовить. А пока вы думаете, что это психопан задумал, потому что вам нахрен не интересно читать название, а в названии все указано, вы можете подписаться на канал, поставить лайк этому видео. Почему бы и нет? Вам не сложно, а мне приятно. Если видео не зайдет к концу, уберете, делитесь этими другими видео в комментариях, читайте название, описание, переходите по ссылкам, по сказкам оползающим здесь. А теперь, собственно, то, ради чего мы здесь сегодня и собрались. Коробочка от увелки. Очередная увелковская коробочка под соусом на максималках. Вот так вот. Она заказана из зона в таком виде получено. Давайте анбоксинг совершим, посмотрим, что это есть такое. Итак, что мы тут имеем? Умелка под соусом. Паста Альфреда в сливочно-чесночном соусе. Набор на приготовление 3-4 порции. Супер! Куриное филе Прям сразу! Потому что они говорят, филе куриного на 250 грамм. Молока, сливок или соточку. Сыр твердый. Сильный. Наверное, есть, наверное, есть. 100 грамм пармезана. Молоко щедренское, концентрированное один 1%. Люби пожирнее. Все вместе в одной коробке. Это просто топчик. Топчик! Ну что ж. Улица у нас уже нарезанная, филе бедра 250 грамм, как и не хотели здесь чуть-чуть побольше, здесь где-то артиста. Отсоси у тракториста! Дау! Пармезан натерт, 120 грамм здесь. Молоко, Это разделим пополам, 300-граммовую пачку, по 150 задействуем. Старшийся 150 скифинкуру с отрицаной и Поступаем. Вот Итак, водичка под бакарошки у нас закипает, по никунь значит, самое время запустить, там, собственно, и курицу обаревался. Переметрачиваю. Так что закидываем нашу боковскую сковородочку. На нашу плиточку, провести. Теперь ни пусть не кабалинчика будет передали. Ну вот, пока разогревается разогрелась сковородочка. Полиснем маслица, чтобы разогрелась. И оно тоже. Пока эти два. Друга, друг, друга, друг, друга, друга, друга, друга нагревают, обмениваются теплом. Отмерим 150 миллилитров молочка. Концентрированная, щатринская, жирненькая, 7,1%. Так, запускаем бурятинку. Вот и обжариваем нашу куриную мешечку. Да. Ну а теперь, пока у нас здесь обжаривается, здесь закипает, посмотрим, что все-таки именно эта коробочка из себя представляет. Итак, убелка под соусом. твердые сорта финицы, 200 соуса и готовят кресткую оригинально. Ну, собственно, как и всегда, как и все остальные убелки, что были у меня уже на канале, это, я думаю, будет действительно в просто. В этот раз здесь... Серия в комплекте, довольно-таки небольшие. И вот он сам соус, который мы уже в скором времени добавим. Он даст фишечку всего-то компонентов. Курица, молоко, пармезан, все остальное в комплекте. Так, вода у нас закипела. Запускаем пасту. Пасту запускаем на 7-9 минут. Вот так вот оно выглядит в соединенном виде, сейчас пару минут понапитывается ароматами друг друга, соус, курица, молоко и, соответственно, наша паста, через две минуты, увидимся на дегустации, ждет вас, и так, Давай. Кенские восхитительные макароны, а то увелки паста отправляют сливочно-часночном соусе. Готово, Давай попробуем, дружище. Что я Присыпал пальмиджаноччиком. Почему я считаю, что никакая зелень, кроме базилика, сюда неуместно. Почему-то именно базилика у меня как раз... Шло, у меня будет немножко не то. Так, паста провалена отлично. Да, курица в этом соусе получилась максимально ароматная и действительно нежная. И то, что именно филе бедра, это не зря было сказано, потому что оно подходит сюда как ничто другое. Лучшее сочетание. На самом деле сюда можно было добавить, наверное, еще больше на шампиньончиков. Тоже бы, наверное, разбалансировало, но вот на минималках это вот так. Довольно-таки быстро, легко. Просто, как и все, что в коробках от Увел В Легким по итогу получилось вкус, получилось потрясающе. Курица максимально четко напитала сливочным соусом. молочко это вот тот самый аромат. Мясо нежнейшее. Пармезан то, что надо. Макароны провалены, соус прям сбалансировано все. Все, как и все остальные блюда. Туелки, все коробочки, что были, будут. И на канале это все потрясающе быстро, легко, просто, вкусно. Рекомендую у белков, коробки под соусом. Прям все. Те, что были у меня на канале, и те, что будут. И просто любые пробуйте, делайте, готовьте. Ничего сложного. Один-два ингредиента добавили, остальное все есть комплект. И создают офигенные блюда. Все они будут в описании. А теперь... Пока.